Всем привет, это Юра. Мы сегодня вновь в полях, полячим здесь в преддверии весны, как сказать, засилие как и женщин в коротких юбках, так и пикаперов, которые повыболзали, то есть мы тоже занимаемся, мы тоже, как говорится, всегда в теме. И в связи с этим я хотел бы вам рассказать одну историю, которая здесь же произошла. Буквально там три часа назад я встретил одного своего знакомого, который, ну так сказать, немножко с насмешкой отнесся к тому, что я до сих пор там в 39 лет занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Я сказал, что ну, я помогаю людям, помогаю ребятам становиться лучше, вот начинать жить какой-то счастливой жизнью. Это так и есть. И, ну, в общем, там слово за слово. Все равно как-то он меня немножко осудил за это. Я ему сказал, что... Тебе самому там 37 лет, и, в общем, ты сам так хоть что-то, что, -то, что -то сможешь показать. И, в общем, он мне сказал, что как-то ну, вообще без проблем. Суть в чем в том, что я ходил здесь по кругам, я, я ему показывал женщин, то есть это было порядка 10 женщин. И самое что смешное, он не смог никой не подойти, потому что там было такое количество отмазок, я их даже записал в телефон. То есть сейчас по памяти скажу, что первая женщина это была там кавказской национальности, и он мне сказал о том, что. А, к ним не принято подходить потому что ну вот я не подошел потому что к ним не принято а то что у этой женщины как бы вот такие вареники у нее кожаные штаны обтягивающие вот с такой задницей то есть это как бы у них принято я говорю если у нее не принято то она оденет паранжу в общем ну, то есть, есть какие-то атрибуты дальше следующая женщина она оказалось как бы чуть выше его роста он сказал что мы будем смотреть, смотреться с ней не и на вопрос что если бы она тебе сделала или нет, то есть ты бы согласился он сказал да я тогда в чем проблема то есть он опять ответить не мог следующая женщина была ну как бы подходила для него была какая-то мышь то есть серая незаметно он сказал о как бы я как раз таких и люблю то есть обычно ребята ну в общем ну, как ни странно почему-то очень любят мышей и могут подходить только к ним я к тому, что, парни, как бы, ну, заканчивайте с тем, что хватит представлять себя экспертами, которые там во всем разбираются, если вы нихера не можете ничего делать. То есть, ну, понятно, что здесь были задеты какие-то мои там собственные чувства, то есть, я хотел как бы его проверить и доказать ему то, что он еще не умеет, потому что, как бы, критиковать людей за то, что ты не умеешь делать сам, как бы, это очень стрёмно. Вот. Поэтому, ребята, то есть в преддверии, особенно вот этих праздников мартовских, я хочу вам сказать, что мы запускаем новый тренинг «Перезагрузка», он будет с 3 по 6 число, я вас всех туда приглашаю, чтобы вы были не диванными экспертами, не критиками, и чтобы вы в пикапе были не просто присутствовали тут как бы с, с раздачей советов, а чтобы вы сами что-то могли делать и что-то показывать. Поэтому будьте как бы деятельными, будьте теми, кто сам э, подходит, сам э, берет телефоны, то есть может этому научить и показать. То есть э, напоминаю, с 3 по 6 марта тренинг-перезагрузка в Москве вместе с нами успеть записаться.